Отец рассказывает Вовочке сказку. И срубил Иван Царевич змею горючую голову, а вместо него выросло два, но поменьше. Срубил эти два, выросла еще по два, всего четыре, еще меньше. <как> Вовочка спрашивает, папа, почему еще меньше? Отец говорит, "Ну это чтобы попу не перевешивали. Профессор спрашивает у блондинки, кем были амазонки. Блондинка растерянно смотрит на аудиторию. Друзья студенту подсказывают, высунув языки. Блондинка говорит, лесбиянками? Профессор говорит, неуд, язычницами. Подписываемся, кликаем на колокольчик.